Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Магивара. Это Проволток и это реакция на него. это первое мое видео на канале, где я буду на что-то реагировать. В общем, если вам зайдет, обязательно поставьте лайкосик, подпишитесь на канал. Но мы сразу начинаем, чтобы не затягивать, так как очень много полезной информации нас ждёт. Упа, Настоящий Дани. Вот. А вот Минус и робот пришел. Пэль to... что-то крафтит. И. Ух ты, робот какой-то новенький. А это новый персонаж. С капканами на руке. Ну махать за очень сильно, да. Молодец, победил. Его зовут Сэм. Вот карта красивая. Его очень для в общем, русского субтитра я пока что не нашел, поэтому будем смотреть вот так вот, и надеюсь вам, ну, хотя бы так зайдет. Я обязательно найду в следующем Бралтоке, запишу хорошее качество, найду и видео, и субтитры, так что обязательно в будущем следите за моим контентом, я постараюсь. Powerful, while... Короче, по атаке здесь понятно, у Сэма с ультой 1200, а, у Сумарны 2400, а без ульты 1200 всего лишь. Full, brawler... И супер он кидает по 200. We'll we'll Причем с temporary... по всем проходит. Гляньте, он нажимает на ульту, и e он возвращается, этот капкан. Блин, интересный бравлер, хочется прям уже поиграть. Учиться скин э -э какого-то римляна. Цезарь <laughs> и Диспирада Пока прикольный фистинчик. Лоунес Лола. Вау, какой кроу красивый. Я уже we'll хочу купить, но Stone у меня нет ничего, ни гемов, ничего. Вау, стонг спам. Ч ⁇ за ебас Меха Мортис. Круто. О, да. Выглядит как какой-то персонаж Из ПВИ-режима Вау Робоны, Роботы уже стали круче выглядеть <свят> По кайфу Вот и новый режим какой-то Здесь надо будет защищать 8 бита, который может помочь, а может заснуть просто. Прикольно. А тут типа хотят, чтобы мы поменялись swap, персами. С... Просто странно. We'll brawler, Пока что непонятно, как это будет работать. GAS Опа! Ну, персонаж, который в октябре появится, Газ. Посмотрите налево, это призрак, это было когда в обновлении с Фрэнком и Мортисом убрали вот эти призраки, там было ярость и хп сейчас, я не знаю что это такое, вернули в игру он восполняет жизнь получается что супер делает о полти 3 500 дает счета Just tap the super button as if you would be Обалдеть. <laughs> <coughs> Нам 8 месяцев ой, 8 недель <laughs> дают теперь на пуш кубков. Было 4, теперь 8. В два раза больше. Обалдеть. Два месяца пушить. Awesome... Ростислав-то, наверное, в улыбке рассеял. Ух ты! Пинтики с поддержкой команд. Сестер, мы будем поддерживать Нави. And... Новые спрейчики, новые конки для профиля. Гемчик крутой с очками. Нравится. And нравится. О, два гаджета, future. We и бас. Roadmap for the future. And this is the first... Он хочет нам рассказать о планах своего будущего в этой игре и чего они хотят у... сделать, но, но, но введение разнообразные. И хочет с нами поделиться, это самое главное, чтобы мы были в курсе всех дел. Это очень круто. Смотрите, сколько всего нового будет сейчас рассказываться. Будут менять полностью герсы, снаряжение, систему выпадения убирать fact, we're добавлять добавлять make герсы для определенных персонажей то есть на каждом уник... на каждом бравлере будет уникальный герс например на сквике там допустим на хил или на что-то такое я не знаю вообще супер будет блин интересно это только будет в будущем где-то в октябре или чуть позже в общем это только планы Блин, это очень круто. Gears, we'll scrap, tokens, Короче, они хотят, чтобы мы. Ой, точнее, ну, не хотят, а просто в следующем давлении, как только выйдет а, изменение баланса для гирсов, все гирсы, которые мы потратили на персонажа, они обнулятся и превратятся в золото. То есть. Допустим, мы прокачали всех до фиолетового или э, синего, там, до, до второго-третьего уровня герсы, и просто все обновляется до золота. Значит, сколько там денег? Я обязательно все вкачаю, чтобы у меня денег было как можно больше, а как можно больше бы вкачал персов, Это самое главное, чтобы больше было монет в игре. Это, вам полный на Соответственно, они не просто так это сделали, они слушают нас, и им было понятно, что нам это не понравилось насчет гирсов, какая-то дисбалансина. В общем, будут что-то менять, посмотрим о oh, новые моды PvE. Кстати говоря, да, сейчас моды PvE это самые скучные, которые вообще в игре есть. Там, допустим, интереснее другие какие-то зайти, uh, например, бой с боссом или uh, рыборубка. Это вообще какой это прошлый век, неинтересно играть. Просто ради квестов сидишь пять раз мучаешься и все выходишь сразу же, потому что неинтересно реально. Вот раньше был интерес, там рекорды стать сейчас ну, Рекорд и рекорд, что от него? Очень интересно будет. Уха. Ух ты, это будут какие-то новые события, главные герои, там типа боссы всякие, и события вообще супер. Уровни какие-то. Будет New очень интересно посмотреть. Almost это like только в будущем, это все планы. Это, это еще не все. Что-то менять будет. Обалдеть. Они будут менять процент выпадения бравлеров. То есть мы, мы будем менять. Мы будем выбирать, какой процент нам нужен для выпадения, например, спайка. Хотим спайк, просто вкачиваем, например, процент на спайк, и там... Вместо 0,0,9 будет 0,0,1. 0,0,1, типа. Вот это будет круто. И также с определенными пассивками на и гирса. И вообще супер. Yes. Как же это облегчит like жизнь. Для каждого определенного бойца будет какой-то какая-то ачивка, допустим, как э, в доте, где мы играем за определенного бойца и, соответственно, там видно, сколько часов мы на нем отыграли, что получили. В принципе, в игре тоже хотят это сделать, но это правильно, мне, мне это было очень интересно было бы, типа... Можно было сразу понять, что, что например, союзник его в команде э, Силовой Лиги умеет больше играть за Пенни, либо че чем за Джесси. И брать, советовать ему Пенни. Это намного легче будет играть с командой, типа видеть сразу, сколько чего отыграл союзник. Вот прикольно очень. А Что-то с матчмейкингом будет меняться. Какие-то гардеробные вещи будут на бойцов. Там, типа, на Лолу одеваем шляпу Мортиса, и опа, новый скин. Well cool like yes, Ой-ой-ой. Наконец-то. Они что-то хотят сделать с типами, которые руинят все игры. Uh, например, это очень часто встречается в командных... Ой, точнее, в... Дру... Uh, как они называются? В режиме, где э, создаешь карту и. В общем, там играешь, и там постоянно встречаются темеры, которые крутятся, друг друга узнают, и невозможно для квеста какого-нибудь выполнить, потому что они мешают. Надеюсь, что-то с out этим сделано. Это очень круто. You can learn more about ну вот и подходит к концу Brawl Talk. Yes. Тут какие-то. Who... Это для креаторов. Uh, я не креатор еще, это, поэтому идите переходите в uh, канал Мама или Артку cool или Холди, типа. У них розыгрыш постоянно этих скинов, они же креаторы. У них есть код автор, поэтому. Uh, у них есть розыгрыш, а у меня нет, так что переходите к ним. <связывая> <связывая> Смешные моменты, которые нам не понять. We... И все. Вот на этом бралток. Подходит к концу. Что мне понравилось? Насчет гирсов. Надеюсь, uh, побыстрее это обновление выйдет, чтобы можно было побольше залутать монеток и прокачать бойцов. Uh, Насчет этих uh, пинтиков, uh, спречиков очень круто тоже. Скины, uh, вот прям, ну. Это, конечно, больная тема для недонатеров, как, как я, потому что я не могу задонатить игру, и у меня нет, собственно, больших средств, чтобы покупать всякие разнообразные скины, которые я хочу, но вот на скин на Ворона очень хочется. Да, хоть я и покупал очень много скинов на Ворона, но все-таки это стоит Бралпас, а Бралпас сейчас в наше время нужен для прокачки. В общем, очень много всего интересного ожидается. Будем ждать. Еще 6 дней или 8 будет идти этот сезон. Аж обязательно выполняйте все э, задания, квесты. И будем смотреть следующий Там сникпики и вот эти вот все темы. Так что всем спасибо за просмотр. Если понравился видеоролик, ставьте лайкосик и подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.